Слушай, ну, Джон, ты поражаешь и удивляешь. Вначале жена, потом мисс Максим. Ты просто мой самый успешный кейс среди всех учеников. А у меня, их, дай бог, больше 100-500 тысяч, да. Я даже а, про -про -проценти -проценти процентирую. Чака Норриса, это в Нико было в третьей части. Ученик может превзойти своего ученика. Ты моя гордость, это да. Ну так это, как говорю, этот, а моя как опьянная. Я ахалей махалей кармане прятать не буду. Слушай, ну я хочу сатисфакции. Слушай, ты как сказал, я тоже этого захотел. прям на губах почувствовал. А что это такое? Сатисфакция это как бы удовлетворение. Ну, в смысле, мне хочется реванша по бывшим Мне хочется реванша по, по бывшим. Я имею в виду, что ты пока выигрываешь, ну, твои бывшим, да. Поэтому давай звонить новым, ну, в смысле, другим. Ну, давай. Короче, по чистоку. Я предлагаю выборка на Ванчус. На что это? Ты, ты вообще просто, Деймонд, ты меняешь английскому учишь. Ванчу Пора тебе русский учить. Русское слово. Все решается по ванчу. Просто все. У меня друг квартиру выиграл по ванчу. Ну, это в 90-х было. Что это? У него еще пистолет, конечно, был. Что это? что Камень, ножницы, колодец. Вот. У меня, знаешь, честно говоря, вся жизнь как кончилась. То в колодец паду, то камнем ударит. Хорошо, что ножниц не было. Хотя и... Возможно, и были. Я просто после того, как камнем ударили, мало что помню. It's like paper rock. рулетка head-рулетка. Окей, окей, окей. One, two, three. еще раз. Подожди. Это что-то с ногтями? Чё, кирпичи упали на, на ногти? Нет, а это новый, сейчас, да? сейчас модно. Это сейчас не различается, женский или мужской. У Крида видел э, на день рождения, он делал. Он у меня в инстаграме посмотрел. Ты это... серьезно? Ну это рок. А что крестик это у тебя, крестик вот здесь? Это что, это ты за, за молоком пошел и не забудь купить до молока? Нет, крест это типа, ну, крест. One, а. one love, one крест. Садамия, это... садамия какая-то? Just fashion, fashion, но за чёрт. Я fashion, но не fashion. Слушай, прикольно. Это типа заусенца, да? Ну Сейчас модно тоже. Давай играть. Давай, вачу вес, все. Давай. One Ай, I, I win. Scissors. Ну да, да, да. У меня то покрытие. Ты. Так не возьмешь. У меня покрытие жестяное. До трех побед играем. До трех okay, побед. Okay, До трех побед. Ванчу okay. бес. Покрытие. Ты че? Да? А кого это с водой? Раз, я все буду. И покрытие у тебя проживело и. Давай, третье. Колодец. Как ты это делаешь, а? Колодец. Кто выиграл? Ну я, конечно. Получается, я звоню. И я теперь выбираю, кому звонить-то будешь. Наташа! Ну, любой Наташа, у тебя по-любому у тебя длинноволосого, как это Наташа была. Первый попавшийся. And... Наташа Контора. У меня есть Наташка Чипок. It's... Ну не в смысле Наташка Чипок, а Наташка типа магазин. И Наташка Чипок тоже была когда-то, но это в молодости. Наташа Контора. А кто это? Ты меня спрашиваешь, I don't know. Контора, I think it's uh, counter. Ну, в смысле, ваш бухгалтер. Бухгалтер, да, да. Ди делишки свои ведет, да? <laughs> ну звоню, звоню. Хай, хай. Sorry, sorry. Uh, uh, я, наверное, не туда uh, номером ошибся, извините. Галгин, ты чё хренел что ли? Наташа? Нет, блин, Асмус, Кристина, блин, Арбакайта. Прости, слушай, а что с тобой, ты ты такая ты такая красивая стала, что ты с собой сделала? А это не я с собой сделала, а это 20 лет без тебя утырок со мной сделали. В смысле мы, Наташ, мы с тобой никогда не встречались. Галгин, если бы мы с тобой не встречались никогда, я бы сейчас жила тебе спокойно в Челябинске. Ничего не делала, ездила бы на своей красненькой Мазде, блин, раз в год в Турцию. Ты меня замотивировал, что я, блин, все сиськи, блин, вшила, кардан вшила, блин, вся красивая. Слушай, ты всегда была красивая по-другому, но... Ну, видимо, недостаточно красивая была, раз ты меня в Сочи отшил. Я с грешным делом подумала, Галдин, что ты гей, а оказалось, нет, просто пидар. Ой. Слушай, да я, я ничего тебе не отшивал. Просто мне плохо стало от гранатового вина с рынка центрального. Ну, ты сама знаешь. В смысле, да я помню, помню, Галдин, я помню. Тебе ж прям на меня плохо стало. Ты ж после этого куда-то убег, и я тебя после этого 20 лет и не видела. Ну, у нас просто поезд на, на утро. Ну, не на следующее, через неделю. А как ты себе представляешь, как за это вообще можно извиниться, когда тебе стало на девушку? Типа, извини, я не на тебя блеванул, а из-за того, что ты голую тебя увидела просто, мне плохо стало от вина. Так, что ли? Простите, что врываюсь от вашу беседу, Извините, что перебиваю. Наталья, ну, этот, вы очень красивая. Как гераль. Вы чего из врачуги? Это кто? Второе? Вот это кто? Наташа, извини, пожалуйста, мы немножко поддали. Это мой друг, студент мой. Я сейчас коуч, а это мой студент из Омска. Я вот даже купил у него на курсе мотивационную феньку. Да все пройдет, написано, да? И псориан. того, Я весь курс пройду, когда она сама стлеет и оторвется, и значит я типа превзошел учителя своего. Ну ты уже там начал поднимать. Так. И мы подвыпили немножко, начали бывшим звонить, и вот выпало, а ты вот, позвонили тебе. Да, это, я, я, я, я, Джон, э, я Дженни, мо, мо, мо, можно, э, можно, Джон просто, я э, все ваши видео смотрел, честно говоря. У нас, считай, вся семья на ваших советах сидит, у нас даже рядом э, с у кровати, ваша фотография стоит, ваша и, и Гузеевой стоит. Ну, в смысле, не сама Гузеева, а фотография Гузеевой. Фу, это что за Игорь Николаев до и после? Вот это кто? Фрэнд, Фрэнси, я его! Фрэнс! Я его по-английскому -по натаскиваю, йога. Мне ваши радужные дела да. вообще не интересны. Гетера, гетера, гетеро, я. <связываю> Тоже гетера. Гетеро. Гетеро. Полностью гетера. Ты гетерогень? Что? Ты кто ты, блин? Кто вот это, блин? Я немножко СМ увлекаюсь, компьютеры ну и диджей по, по вечерам в Кубе. Я вашу книгу про бывших от корки до корки прочитал. Вы знаете, по, по, по, по мне бы в школе лучше бы не Наташу Ростову преподавали. Наташу Краснову так, стойте. Слушайте, теперь я что-то не понимаю, Наташ, ты что, писательница стала? Ты книги пишешь? Галтин, ты что, охренел, что ли? У тебя что, инстаграма, что ли, нет? Или что, у тебя Илон Маск, может быть, первым на Марс отправил? Я, я просто в Майами сейчас живу, я иногда новости ваши смотрю, я вообще не понимаю, где правда, где пранк. У, у вас реально Путин до 36-го остается или это прикол? А там потом такие технологии будут, он и до самого, до 37-го останется. Это, ребят, ребят, ребят, ребят, Дэйвот, дэ, дэ, дэ, дэ. Наташ, потише вообще-то. Я же просил, я же говорил, что у меня за стену Чисковый живет, что у, у стен есть суши и мочки поняли намер ладно парни все я пошла ладно с вами весело но Н наталья э стойте, стойте, стойте, э стойте стойте стойте стойте стойте э небольшая просьба а можно вашей сестре привет передать моей сестре которая с губами она очень конечно смешная просто э ржать как бог все-таки одной красоту а, и, и ум а, а, а, а вам эти Книги писать. Ну, а перечису с грудью, он прям на вас обеих по посыпал. Знаете, как хочется посолить борщ, а он херак и крышка выпала с солешницы, вот, и соль прям высыпалась. То есть у вас прям вот, я стесняюсь, как сказать. А, а знаете, а вот а, на мне лично природа отдохнула, а, причем с пивком и шашлычками. Наташ, слушай, пока вы тут болтали, я чекнул твой инстаграм, а, а ты чё историю с моими книгами... Ой. Ты теперь выпускаешь книги мотивационные, как я выпускал? Ты думал книги писать? Иди, вон, подойди к Ожегову и к Пушкину, блин. Вот и все, вот и Ладно, все. Да. Смотри, Наташ, собираю новый курс по пикапу для неуверенных ребят. Тебя нужно несколько советов просто. Давай. Ну вот, все, в пикапе вы там дошли до определенного этапа. Как назвать грудь девушки? Какое приемлемое название? Грудь, титечки. Грудь. А что это? Нет, у ну тебя такая красивая вымя. Вот так вот надо говорить. Ну, что значит? Ну, грудь есть и грудь. Я бугры называю бугры. Бугры, горы, холмы. Вот если ты географ, то вот давай то как он делает. Ты географ? Ну, ты хоть путешествовал, хоть вп во впадину ты на батискафе своем опускался хоть раз, а? Это как неопросто. Дядя Жень, ну вы-то хоть помолчите, А? Слушай, Наташа, я на самом деле до сих пор и Укачала, тебя укачало просто, да? У нас было что-то или нет? Я не помню просто. Было стрёмно. А, не, не было, не, не, ничего не было, да? Я, я помню, я просто. Ну, решил тебя проверить. Не, не было ничего. Просто ничего не было? Это когда ты типа, привет, как дела? А я такая, типа, вот это называется, ничего не было. А когда на меня человек наболевал, между нами установилась связь. Пусть херовая, но связь, понимаешь ты, или нет? Слушайте, все как в сериале Дикая Роза, просто ну, все сонится прям. Блять, Дима, это родственник твой или кто это, блин? Он хороший, он, он хороший. Я не могу при посторонних вот. на тебя орать, блин. Галдин, пошел-ка ты нахер, блин. Я 20 Но лет не да, да. жила. послушай, Наташа, сейчас в тебе просто агрессия. Давай вспомним простой приемчик. Ручки, ручки, помнишь, складывали? Давай. До 10 считай. Внутренне обними меня. Давай, я готов. Пошел нахер, Галдин. А, ты здесь еще. А тут выкол, подождите. А выкол где? Здесь.